Всем привет! С вами Алена Орлинская. И сегодня мы рассмотрим аксессуары, которые вы можете получить по акции лояльности в твоем ритме. Условия акции очень простые. Необходимо размещать заказы от 50 баллов в течение третьего, четвертого и пятого каталога. Если вы сделаете заказ в третьем и четвертом каталоге на 50 баллов, то в пятом каталоге всего за 299 рублей вы сможете приобрести вот такую косметичку и полотенце. Давайте посмотрим на них повнимательнее. Начнем с косметички. Косметичка из полиэстера на молнии, желтого такого яркого цвета. Внутри она как, как будто клееночка там внутри. Она водонепроницаемая. Можно будет носить в ней купальник, мокрое полотенце. Накануне пляжного сезона самое то. Удобная ручка, можно подвешивать. Носить в ней можно все, что угодно. Банные принадлежности, полотенце, купальный костюм. Она очень вместительная. И в то же время компактное и легкое. Отдельно, отдельно я хочу остановиться на полотенце. Оно из стопроцентного полиэстера. И я сначала подумала, что оно не будет впитывать совсем ничего. Но мы привели эксперимент, полили на него немножко водички, и оно все впитало. Очень удобное полотенце. Оно легкое и невероятно. Полотенце достаточно большое. Его можно использовать не только как полотенце, но и как пляжный коврик. Размер 140 на 70 сантиметров. Следующий аксессуар, который вы можете получить по акции в своем ритме, это сумка. Условия простые. Третий, четвертый, пятый каталог необходимо размещать заказы на 50 баллов. И тогда в шестом каталоге всего за 299 рублей вы сможете взять вот этот шикарный аксессуар. Давайте посмотрим ее внимательнее. Сумочка очень большая. Тоже красивый цвет. Яркий желтый. Подкладка у нас в цвет полотенца. Большая длинная ручка, которую можно прицепить специальным карабинчиком и повесить ее на плечо. В сумке внутри один большой отдел и два кармана не застегивающихся. Внутри она очень вместительна, несмотря на то, что внешне она достаточно компактная. Сбоку есть карман для обуви. Он очень вместительный, мне кажется, туда войдет даже несколько пар обуви. Сбоку есть небольшой карман на молнии, туда можно убрать документы и необходимые мелочи. Спереди брендированный карман с сеткой. Сейчас в моде здоровый образ жизни и занятия спортом. И эти аксессуары будут как нельзя кстати. С вами была Алена Орлинская. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!